Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели информагентства Ледокол. Сегодня тут у нас предварительно приходили различные желающие поучаствовать, вот в том числе гарантированный оппонент, потому что когда мы задали вопрос, кто ты как, как себя можешь охарактеризовать политически, ну не сразу, но человек пояснил о том, что я за капитализм. Но, как говорится, Орвался в разговор Олешер, а и сейчас его тут нет. Ладненько, по большому счету это не столь важно. С позиции левых, вот у нас будет, так сказать, говорить Николай, что значит с позиции левых, и почему мы так, так сказать, делаем какую-то черту, грань. Мы просто-напросто ее показываем, потому что она, эта грань, есть между левыми и коммунистами. На сегодняшний день вот эту вот грань всячески стирают всевозможные буржуазные СМИ. Это их задача, они с ней успешно выполняются. Вот, а в связи с этим мы подготовили вот такую тему, вот как раз эти вопросы, которые, 9 пунктов, которые были озвучены, вот они являются как бы ключевыми моментами в этой теме. Так, Николай, да? давай по первым пунктам что ты, ну, в принципе, что вчера ты хотел уже говорить, давай тогда так начнем. Начнем с тебя, как ты что увидишь, понимаешь и ориентируешься. Так, ну, начиная с того, зачем вообще и, и как вообще у человека появляется идея того, что нужна какая-либо борьба, жизнь человека с каким-то трудом связана. И это и есть его жизнь. Хочется, чтобы эта жизнь была хорошей. Чтобы... А что у нас обеспечивают условия этой жизни и труда? У нас в Министерстве юстиции и у нас есть Конституция, есть, есть Трудовой кодекс, вот, который регулирует и следят вообще за, за исполнением и задают стандарты. Вот. И если подходить со стороны борьбы, то есть как бы две стороны: легальная и нелегальная. Первое, это идет по созданию профсоюза. А почему создаются профсоюзы? Потому что часто бывает, что мы на месте рабочим Сталкиваемся с тем, что нам могут не выплатить зарплату в срок, а это может быть еще и систематично. Могут быть условия труда, которые не соответствуют заданным стандартам по законодательству. Могут быть притеснения рабочего коллектива по политической либо этнической по отношению к этим групп, либо какой-либо еще. Например, очень часто пример распространенный, что если к нам приезжают какие-либо мигранты, либо студенты, очень часто бывает, что поскольку эти люди особо не ориентируются у нас, вот их действительно часто пытаются развести. В общем, если... И работодатель не выполняет свои обязательства, которые э, стоят перед ним по отношению к рабочему, может начинаться конфликт. И, э, допустим, э, ситуация, что рабочего что-то не устраивает. Он идет к начальству. А как часто бывает? Ты э, э, на что-то жалуешься, и тебе говорят, э, либо иди на рынок труда, до свидания, либо больше не открывай рот. Либо подожди, вот тебе э, подарок от э, Желтого профсоюза. Вот. И здесь начинается, э, становится другой вопрос. А что если э, к работодателю пойдет не один человек, а сразу весь коллектив? Потому что часто бывает, что не только на одного человека давят э, начальство не выполняет те или иные э, ста требования, стандарты по отношению к нему. А часто распространяется и на весь коллектив. Либо коллектив может, э, э, опираясь на чувство справедливости, заступиться за человека, у которого, который столкнулся с трудностями. Здесь уже идет вопрос организации. Каким образом представить свои требования так, чтобы, э, чтобы с ним Начальству пришлось хоть как-то считаться. Почему? Потому что если один человек идет к начальству с требованием либо предложением, за ним особо-то никакой силы-то и нет. У него нет рычагов давления на это самое начальство. Его могут уволить, его могут заморозить. Часто бывает, что в уклон от законодательства могут человека уволить с места работы. Звук И... есть, я слышу. Угу. Так, немножко сбился. А, часто бывает, что э, человека могут э, в уход от э, законодательства уволить, как-то с ним э, распорядиться неверно. И у, у одного человека даже нет ресурсов на то, чтобы посвятить свое время судебным разбирательствам, поехать в Министерство юстиции, которое э, следит, в целом, это его задача следить за исполнением Трудового кодекса. А здесь это вот очередной плюс к организации. Так, плюс. Давайте вот что. Угу. Э, начнем параллельно вот о чем. Дело в том, что здесь уже есть вот эти вот тонкости. Первое. Причины формирования движения организации. Да, верно. Для самозащиты, для, так сказать, сохранения именно тех условий, на которые человек подписывался, когда подписывал трудовой договор или контракт у кого как, вот, чтобы все это дело выполнялось, и чтобы, как говорится, я выполняю свою работу, ну и, так сказать, хозяин, руководитель должен уже тоже выполнять свои трудовые обязанности. Но дело вот в чем. Причина формирования движения в том, что руководство, опираясь на современное буржуазное законодательство, выполняют те функции, которые считают для себя выгодными и необходимыми. Для чего? Для получения прибыли. Для того, чтобы иметь дополнительные еще какие-либо но финансы. Без этого никак. То есть, значит, дело в том, что Сейчас Николай сказал о том, что формирование, так сказать, людей, формирование на борьбу, защиту своих там. Но ну, есть одна тонкость, опять же, это все на базе буржуазного законодательства. То есть буржуазное законодательство написано в целях, в интересах буржуазного общества, а не в целях интересов, так наемных работников. По крайней мере, это так. Ну, пускай. Я сам лично так это формулирую. Почему? Потому что, э, ну, скажем, можно почти любой законодательный акт заворачивать как в одну сторону, так и в другую сторону. Четких ориентиров нет. Но там четко видно, что интерес, в первую очередь, идет интерес от, э, от хозяина. Вот, какие бы там акты ни писали, какое бы законодательство ни было, но в сравнении с тем, какой был ГЗОТРСР и то, что сейчас мы имеем, ну, как минимум, хотя бы, хотя бы рассмотреть тот, тот самый 2018 год, когда у людей отняли пенсию. Чем не пример? Вот железный пример. Вот такая вот штука. Поэтому опираться на это. Наемный работник может, конечно. Но так сказать, в этом случае он может максимум что? Действительно как-то повысить зарплату или получить фигуру из трех пальцев, получить пинок под зад. Почему мы подняли эту тему и так сказать, стали ее озвучить? У нас просто непросто, буквально 2-3 недели назад наш товарищ оказался в похожей ситуации. Ситуация была такова. Он ее особо, так сказать, не рассказывал. Но ситуация такова. Одного из работников предприятия, организаций, короче, решили, так сказать, по, с точки зрения руководства, решили его уволить. Вот трудовой коллектив этим возмутился, но параллельно с этим, с возмущением... Сказать, на прямом разговоре получился вроде бы коллектив, коллектив объединен какой-то одной задачей сохранить своего товарища. А в ответ получил такую вещь. Ага, вы стоите за него, но ну, тогда получаете кто там следующий, так сказать больше всех выступает. Вот ты пожалуйста, вот ты идешь следующий тоже за ворота. То есть мы и тебя сокращаем. После этого все сразу затихли все сразу успокоилось, и каждый спрятался так таскать свою раквину. Он все больше уже ни в чем участвовать не будет и не участвует. То есть это вот подача материала о том, что надо защищать значит, свои права. Какие права? Получается только в рамках броженного законодательства. Что какие То есть это какие-то там Варианты по коллективному договору, которые руководство э, предприятия может вполне успешно, так сказать, отменить, заместить, там, или еще как-то исправить, подправить. Вот. И таким образом можно, что называется, ожидать вот таких вот сюрпризов достаточное количество. Ну, так оно и получается. Вот. То есть, вот такая вот картина. И дальше, дальше попытка вот так вот хаотично. Создать движение не работает. Даже если исторически взять и посмотреть на те же самые и Ивановских ткачей, вот, то мы можем узнать о том, что к 1905 году, первой русской революции, и к первым советам, вот, там достаточно, так сказать, была организована политической силой борьба по защите прав наемных работников, рабочих. Вот такая вот вещь. Так, Николай, да. скажем так, первую часть, которую ты озвучил, мы ну, ее сейчас тоже. Ну, по крайней мере, я с своей, так сказать, точки зрения ее тоже показал, озвучил. Если Аркадий сейчас э, сможет что-то добавить, значит он скажет. Если не сможет, то э, Аркадий, как ты? Сможешь, нет? Похоже, нет. Значит, тогда давай продолжаем по пунктам. То есть, в принципе, первый-второй пункт мы прошли, озвучили. Вот, третий. От, од от одного к совместному движению. Давай. Как mm -hmm. объяснить, так сказать, своей точки зрения? Я и мы? Давай. Да. Yeah. Mm -hmm. Опять же, если один человек не может распределить свои ресурсы для борьбы по закону, у него есть, ну, в одиночку, действительно, один в поле не воин. Но если он способен сорганизовать коллектив так, чтобы он целиком выступал за защиту своих прав, то у коллектива есть возможность распределения ресурсов в раз. Кто-то может посвятить свое время работе с юристами, поездкам в необходимые правительственные учреждения можно сделать какой-никакой общий банк и друг другу помогать если ну, в трудную минуту можно эти деньги пускать на юристов прочее и самое главное что если мы например говорим о предприятии если один человек не может противопоставить ничего, поскольку он, ну, он, он конечно, ресурсная единица, но одного человека можно заменить буквально там за неделю. Да? Если же э, в противовес начальству идет целый цех, например, то это уже большая проблема, потому что э, если цех не работает, у начальства нет прибыли. Если нет прибыли, ну, зачем вообще это, получается... Если нет прибыли, то начальство есть проблема. Так, Николай, вот смотри, в принципе тот пример, который я привел от нашего товарища, в котором так или иначе наш товарищ оказался, то есть он, в принципе участвовал в этом процессе, находился, mm -hmm. да, и кулаки сжимались, да, и хотелось, что называется, вперед. Он явно увидел именно ту самую картину, когда руководство очень просто вычленяет двоих, так сказать, активных, устраняет их, и все сразу, так сказать, обрывается, затухает. Потому что каждый думает, что, так сказать, я следующий. Вопрос, mm -hmm. вопрос я и мы в этой ситуации, он, так сказать, можно сказать, уходит в сторону. То есть все останавливаются на одном: Я. То есть. Каждый начинает думать только про себя. Вот что дело, я дело. Э, позволю сказать. Э, дело в том, что если коллектив уже идет на конфронтацию с начальством, он должен быть к этому готов. Он должен понимать риски, он должен понимать... Э, какие действия может принять начальство, что, какие карты есть у коллектива в руках. К этому нужно быть готовыми. Действительно начальство может нанимать как информатора, может ставить камеры, может вызвать директиву о запрете собраний. Действительно могут лишать премий, каких-либо бонусов, либо просто уволить того или иного человека. К этому нужно быть готовым. Более того, буржуазное законодательство часто идет навстречу э, в этом вопросе для вам, в, предпринимателей, как э, таки, таким образом, что э, могут создавать э, индивидуальные трудовые договора с каждым э, с сотрудником, таким образом, что он соглашается на то, что его могут в любой момент уволить, заменить, э, ограничить тех или иных э, правах. И таким образом, что э, в трудовом договоре действительно может напрямую быть написано, что мы можем тебя уволить без соглашения с профсоюзной организацией. К этому нужно быть готовым, нужно понимать свои силы, свои риски. Нужно оценивать состояние самого хозяина предприятия. Каким образом? Так что мы... Оценим его экономическое положение, насколько он вообще готов, не готов к какому-либо противостоянию с коллективом, потому что если мы понимаем, что у предприятия дела идут хорошо, даже несмотря на то, что те или иные работники своим положением недовольны, мы можем понимать, что у хозяина предприятия есть огромное количество ресурсов в руках, сосредоточенные, что... Он может позволить себе долговременное противостояние так, до полного вытеснения организованной трудовой группы. Поэтому в зависимости от материального, материального базы, с которым мы имеем дело, нужно рассматривать свои силы и возможности. Например, часто бывает, что предприятие разделено на несколько несколько точек. Например, есть ресурсная база, есть сборочный цех. Это как бы отдельные предприятия, но они часть одной цепи. И если мы собираемся выступать против начальства, мы можем связаться с работниками на всех этапах производства таким образом, что поставить его в стоп абсолютно все. Так что Работателю будет выгоднее пойти на э, соглашение с э, сделкой, с трудовым коллективом, чем э, вести какое-либо долговременное противостояние. Так, смотрите. Значит, здесь, э, вот э, с этой точки зрения, э, к этой теме у нас подход вот как. По крайней мере, э, я опять же опираюсь на то, что за последнее время, то, что собственно говоря, я видел и слышу и вижу уже, причем не, скажем так, не в одном структурном подразделении предприятия. Вот. я вижу достаточно простую ситуацию. Значит, в первую очередь люди имеют в голове тот самый, ту самую информационную базу, которая была и загружалась еще со времен перестройки. Причем очень любопытная вещь. Это информационная база, которая была загружена старшему поколению во время перестройки, ведь прошло уже, так сказать, 35 лет. Вот. И эта же информация загружена и молодому поколению. То есть, если э, начинаешь объяснять, вернее, не, не объяснять, а пытаешься, так сказать, разговаривать, то ты сталкиваешься с теми самыми тезисами которые вот, считаю почти 40-летней давности. И в результате приходится вести разговор непосредственно так сказать, с наемным работникам, а ведешь разговор практически с той самой так сказать, как бы это выразиться, более и грамотно, той самой информации или информационной темой, которую именно загрузили, загрузили в мозг, Людям. Таким образом, встает вопрос, как людям объяснить необходимость. Когда люди поймут эту необходимость? Здесь хочу провести такой пример. Я не любитель таскать погружаться в историю, но считаю необходимым этот пример. Ведь давайте вспомним ситуация 1905 года. Первая русская революция, Красная Пресня. И, в принципе, единственный отряд, который пришел на помощь Красной Пресне, это были Ивановские ткачи как раз. Иваново-Вознесенск. Оттуда пришла помощь и поддержка. С Питера, Петра, так сказать, ну тогда с Петербурга, ни большевики, ни меньшевики поддержку никакой не прислали. Вот такая вот ситуация сложилась. Почему? Была соответствующая, так сказать, картина. То есть люди не были готовы ко всему к этому. И созрели люди к тому, чтобы что-то менять, и необходимости менять. Созрели только после того, как в 1913 году был ну, очень успешный урожай, ну, погода была хорошая. И потом началась империалистическая война, во время которой. Каждый год цена на те или иные продукты, на те или иные товары повышалась на, еще раз, на 100%. То каждый год цена увеличилась в два раза. Понимаете? Какая офигенная, мягко выражаясь, инфляция была. То есть, именно вот это вот все в течение год за годом, год от года, вся эта картина, она формировала, так сказать, сознание людей. Но я хочу вам напомнить, что приблизительно такая же картина формировалась и шла в течение всех 90-х, когда инфляция была тоже офигенная, но само по себе все это никуда и ни к чему не привело. Но одновременно с этим стоит вспомнить, почему это так произошло. Если, так сказать, сто лет назад существовала политическая сила, которая разворачивала людей, и эта сила была большевики, то бишь коммунисты, то в 90-е годы политической силы не было. То есть коммунистов-то не было. Были левые, и они сегодня есть эти левые. То есть все те, кто так или иначе стоят за реформирование, ну, возьмем экономическую базу капитализма, за реформирование рыночных отношений. Вот на это как раз и стоит обращать внимание. Если ваш собеседник, который причисляет себя к левым, так или иначе защищает рыночные отношения, предлагает их реформировать или, скажем, там, ополовинить, пусть половина там будет плановой, пусть половина будет рыночная, это как раз и есть те самые люди, можно, которых можно назвать левые. Но это не коммунисты. Да, с буржуазной точки зрения, Коммунисты вписываются в общий термин «левые». Но это не значит, что с коммунистической точки зрения коммунисты являются левыми. И это не так. Потому что этот подход не годится. Для того, чтобы победить, для того, чтобы одержать верх, для того, чтобы устранить именно такое аккуратное слово применить, для того, чтобы устранить капитализм, устранить рыночную базу капитализма, для этого нужно, чтобы люди придерживались и имели в голове точку зрения не рыночную, не левую, а коммунистическую. Именно для этого все последние годы, ты, собственно говоря, считай, с 90-х годов, слово «коммунист», слово «коммунистическая партия» всячески стараются изменить и связать это так сказать, с термином левые поэтому слушатели обратите на это внимание кто перед вами так или иначе подает определенную тему вот здесь вот что называется корень вопроса, то есть когда создается движение по защите так сказать или пытаются создать движение а после движения создается организация на базе этого движения а после того, как организация создана, она уже формируется, именно, так сказать, политическая направленность ее формируется. Вот. И что она себе может представлять? Социал-демократическую партию, там, я не знаю, там буржуазного направления или действительно коммунистическую партию. Вот. То здесь встает вопрос, как все это дело выглядит. Как все это дело разворачивается. В нашем случае... Мы видим на сегодняшний день картину одну, что коммунистических партий нет ни в Российской Федерации, ни в Беларуси, ни на Украине, ни в Европе, нигде. Потому что везде именно левые. Те, кто называют себя коммунистами, они так -так таковыми не являются. Мы поэтому отчасти, ну и собственно говоря, я сам даже, насколько я помню там, сколько там... Достаточное количество лет назад один из э, членов КПРФ при меня, когда, да, при мне, прям сам сказал о том, что коммерческая партия Российской Федерации, КПРФ. Вот как это расшифровывается. Вот, кто там еще, так сказать, э, всячески под красные флаги встает или поднимает. Поймите, внешняя картинка не значит, что те люди, которые про это говорят, то, что они являются носителями этой идеи. Люди объединяются не под картинкой, не под флагом. Люди объединяются под идеей. Если идею используют просто для прикрытия, то это не значит о том, что люди, которые в этом движении, в этой организации, являются той самой политической силой, которая поможет исправить ситуацию. Ведь на сегодняшний день, например, по Российской Федерации, Требуется одно, требуется независимая экономика, независимые экономические предприятия, которые страна в результате которого может сама производить для себя свои продукты, свои товары. На сегодняшний день как-то не крутись-вертись, а получается, что шик. Вот мы недавно делали передачу импортозамещения. Вот это тот самый момент. Вот, дальше. Николай. Да. говоря, я как бы эту, так сказать, контратвет дал, немножко, так сказать, ее даже расширил. Так что, пожалуйста, давай продолжай свою точку зрения. Свой а, угу. Значит, скажу одно. Когда ты занимаешься профсоюзным органайзингом, у этого есть несколько полюсов. Первое, конечно же, ставится вопрос, зачем ты это делаешь. И если ты действительно преследуешь коммунистические взгляды, то, конечно, ты в первую очередь ставишь будущее изменение экономической формации. Переход от капитализма к социализму и так далее. Что, что мы имеем на практике? Когда человек приходит... Как это обычно выглядит? Вот приходят органайзеры на предприятие, берут контакты, раздают газету, стараются ну, наладить источники информации. И часто бывает, что профсоюзные организации вывешивают везде красные флаги, а поскольку действительно, как упомянул мой собеседник, еще с 80-х годов людей дрессируют так, что у них к этому идет прямое отторжение, и даже если на предприятии есть один-два человека, которые симпатизируют этим идеям, этим ты предприятие не сорганизуешь. Поэтому обычно организации, которые занимаются организингом, идут не под красными флагами, идут под под синими, под любыми. Суть в том, что если человек осознает вообще, что он... Ну, то, что права не дают, а права берут, тогда с ним можно работать. Если же он атомизирован, как абсолютное большинство, тогда его нужно в эту среду завлекать. А так как, опять же, повторюсь, у людей в большинстве своем отторжение к красной идеологии, да, нужно искать к ним другой подход. Так ну, мы затронули тему профсоюза, правильно? Mm. Значит, в чем тут корень вопроса? Да, по буржуазному законодательству профсоюзы возможны, э, так сказать, их надо формировать, но кто такой профсоюз? Профсоюз ⁇ это организация на добровольных началах, которая так или иначе предназначена для защиты интересов наемных работников. Но профсоюзные, так сказать, голова, так выразимся. Вот, он в любом случае человек. Кроме всего прочего, он в любом случае так или иначе, ну, он находится под ударом, вот. и если, как говорится, грамотный руководитель, грамотный хозяин найдет ключики, как объяснить тому или иному профсоюзному деятелю, что, мало он получится у тебя или не получится. Будешь ты, так сказать, руководителем профсоюза или не будешь? Или вообще будет профсоюз или не будет? Вот. Тут такие вот ходы-выходы. Теперь еще вот что. Значит, профсоюз 100% не является политической организацией. Он не будет, так сказать, разрешен, он не будет существовать, если в нем будут прописаны какие-то политические варианты. То есть, чтобы э, происходили, э, ну происходило, э, ну происходил, вернее, ориентир деятельности профсоюза на политическую борьбу. Вот ты э, занимаешься там, грубо выражаясь, там, так сказать, повышением, сохранением зарплаты или там повышением зарплаты или защиты от каких-либо штрафов наемных работников. Справедливо это, несправедливо. Вот. вот занимаюсь только этим. Но политический вопрос не трогай. В чем дело? В чем здесь дело? Дело в том, что профсоюзы и какие у них есть успехи, ну, где-то, может быть, и есть. Но по большому счету это ничего не значит. Потому что э, точно так же, как э, когда там в Германии, зимой, насколько я помню. Те же самые работники железной дороги, они повышают, так сказать, требовали повышения зарплаты на 3%. Ну, повысили они эту зарплату на 3%. А выросли в два раза. толку -то от этого. Та же самая картина и в Российской Федерации. Повысишь ты зарплату, а выросли в два раза. Откатились сейчас они, не откатились – какие так сказать, вернулись. А в среднем, в любом случае, цена-то выросла. Что? Сейчас, грубо выражаясь, по идее, это самое, купи тушенку. За сколько там? За 155 рублей, как в прошлом году, например, я покупал. Я, в принципе, не видел такое. Я иду по качеству ту же самое. Нифига. Вот. Кроме всего прочего, не забываем, что на дворе, так или иначе, повышение цен не только у нас в Российской Федерации, как пример, но и в той же самой Европе. Извиняюсь, условия такие, засуха, погодные условия или, так сказать, экономические условия повышения цен на тот же самый газ, на ту же самую нефть и все прочее нефть не собирается возвращаться на 30 долларов. Она держится в районе сотни. Вот. И при определенных условиях там вполне могут загнать и выше. Никто не гарантирует, что этот уровень будет в течение многих-многих лет. Когда пытаются объяснить о том, что вот мы ждем о том, что там до 2024 года или до 2025 года, у нас там инфляция и все прочее. Ну, обещания можно какие угодно давать. Вот во время, так сказать, 90-х годах, какие только обещания не давали. Даже сам Борис Николаевич обещал, что голову на рельсы положу. Положил? Сейчас прям. То есть, в принципе, здесь надо понимать простую вещь. Буржуазия идет на любые, на любые совершенно объяснения, таскать трактов каких-либо моментов, войдите в наше положение, все прочее. Никто не собирается входить в положение наемных работников. И это как раз э, можно сделать только одним путем, то есть профсоюзы как способ давления на политиков не работают. Понимаете, в чем дело? База для, таскать создания политической силы Профсоюзы, но не будут они этой базы. Поэтому получается вопрос, что делать? Ответ очень простой. Я верну немножко назад так сказать, к столетней давности, к Иван-Вознесенским советам. Все было создано, так сказать, там была массовая забастовка. Все это в любом случае имело базы политическую силу большевиков вот что это было социал-демократия это не были профсоюзные лидеры нет это была политическая сила которая явилась тем самым цементом благодаря которому люди так сказать, поднялись то есть в этой ситуации говорить о том, что давайте, так сказать, требовать повышение зарплаты, это ничего и ни о чем. Повысили зарплату, вывесили цены в магазине. Я думаю, это, так сказать, по всем странам сейчас. Вот мы планируем 18 числа провести, э, так сказать, передачу, в которой будут участвовать и... Ну, по крайней мере, предварительное согласие было о том, что из Франции человек будет, из Бельгии будет, из Германии будет. Вот, если получится, из Испании будет. Вот, с разных мест. То, как раз, вот этой темы мы коснемся, как все это дело выглядит. Цент кругом повышаются, кругом э, уровень жизни, так сказать, падает, кругом проблемы фактически одни и те же. Почему? Потому что, как в той самой поговорке, баре дерутся, а у холопов чубы трещат. И по-другому, как она формулировалась, паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Понимаете, в чем дело? То есть, для, для такой борьбы, для защиты, действительно, не, так сказать, разовых каких-то прав. Для защиты не разового повышения там, зарплаты. Для всего для этого, для этой борьбы нужна политическая сила. Профсоюз в этом плане не годится, потому что он приучает людей бороться только об одном и думать только об одном. Именно о том, что выгодно буржуазии. То есть, чтобы человек думал только о зарплате, только о деньгах. А о том, что сегодня, так сказать, повысили цены, узнав о том, что завтра повысить там пенсию, скажем, повысить какие-то там дополнительные, там, вот подали, как я понял, Госдума. В Госдуме подали материалы или готовят материалы по повышению рот до 30 тысяч рублей. Интересно, да? Вроде можно в ладоши хлопать. Но вы только прикиньте, что параллельно с этим, во сколько раз, ну, так сказать, повысится цена на те или иные товары. Вот как все это дело надо понимать. То есть, вот у нас есть девятый пункт тех самых, то, что было зачитано в самом начале. Девятый пункт – фундамент для организованности рабочих. Через профсоюзы, вот сейчас мы это рассматривали, и через создание политической организации. Так вот, только через создание политической организации это возможно. Приведу еще один пример. Вот трудовой коллектив. Буквально 3-4 человека имеют право, имеют удостоверение проводить ту или иную работу. В течение там, 15 лет, по крайней мере, как мне говорили, объясняли, у них расценки не повышались. То есть они для объема работы, вот эти вот 3-4 человека, как они их вели, так они и получают эти 5 тысяч, которые, так сказать, за объем работы им давался. 15 лет назад. И когда вопрос коснулся: о том, что, ну, по крайней мере, озвучили эти цифры, озвучили что да как, эмоционально часть из этих людей согласились о том, что да, чуть так мало действительно. вот Но, как я понимаю, поработали с ним, с ним поработало руководство. И они через два дня уже об этом не вспоминали. Понимаете? То есть разговор о том, что ну, вот так вот этот вопрос решается. И те люди, которые работали, которые имели эти удостоверения, а работа, кстати, достаточно ответственная, и людей фактически покупали за гроши, по-другому и сказать тут нельзя. Вот так все это разворачивалось. Там очень неответственный вопрос стоит. Потому что там вопрос стоит а, сотнях миллионов рублей. И на кого это делать, так сказать, а, в случае чего могут списать? Вот здесь ты вопрос. Такие дела. Так вот, как создавать политическую организацию? А она создаст только на одном. Если у людей вместо вот этой вот информационной платформа которую они получили со времен перестройки я иду старшее поколение или то что им заряжали рыночные основы которые вот молодому поколению так сказать, закладывают в голову вот глядя на все на это и отходя от этих вопросов здесь вот и возникает тот самый, тот самый фундамент для создания политической силы понимаете без этого никак. То есть, когда вы работаете с людьми или видите, что рядом люди так сказать, так или иначе возмущаются, ну, поясните им о том, что в основе этого лежит то самое, за что вы ходили на выборы. Вы же за это голосовали. Ничего сложного выясните объясните что вы как раз за это и ходили голосовать раз у вас так сказать вас штрафуют вас там так или иначе понижают все вы за это как раз проголосовали именно так это надо рассматривать кстати кого мы от женекидза по моему мы не так давно рассматривали вот биографию и еще если вы обратите внимание так сказать, на то, каких известных знаменитых людей мы озвучили их биографию, историю, то вы заметите. Я думаю, что вы заметите самостоятельно, может быть даже без моей подсказки, но я все таки это озвучу потому что эти люди были не просто политические, так сказать, деятели, там, активисты нет они в своем деле были профессионалами. то есть э, люди которые умели работать профессионально той самой профессии которая у них была. понимаете то есть это были не просто такие люди которые что называется ну как бы выразятся у которых будет в дипломе написано «технолог», а выполняет функцию, так сказать, диспетчера, и при этом, при этом не особо рвется повышать свои профессиональные навыки или, так сказать, учиться чему-либо. Так нельзя. Человек должен быть профессионалом. Когда человек профессионал по своей, так сказать, работе, Тогда к ним будут с большим уважением прислушиваться. И не только по профессиональной теме, но и по всем прочим. Все другие вопросы тоже будут интересны, так сказать, интересно услышать от такого человека. То есть, политическая работа с людьми – это, как бы выразиться, не то, что мы увидим по телевизору. Когда перед выборами выстраиваются в ряд, показывают вот так, так и так. Какие они все хорошие, как они все, э, так сказать, выступают за людей. Нет. Политическая работа – это совершенно другое. Это работа с людьми напрямую. И каждый э, человек, который так или иначе... Я не назову... Как говорится их таких людей коммунистами потому что э, до коммунистической точки зрения тоже не каждый человек может дойти а вот э, понять ситуацию политически понять ситуацию и таскать подойти к коммунистической идеи это достаточно важный вопрос и очень серьезный где-то так как николай Что скажешь дело в том что Действительно, если ты начинаешь заниматься профсоюзной деятельностью, что это значит? Что если у тебя уже есть политическая организация, это ни в коем случае не отменяет здание профсоюзов. Как э -э, и почему? Э -э, опять же, мы приходим на... Э -э, когда мы налаживаем э -э, связи с теми или иными коллективами, э -э -э, мы можем, опираясь на полученные для них по праву полученные те или иные бонусы, допустим, действительно, вы говорите, подняли зарплату, но зато ее подняли на фоне инфляции, а если бы не было борьбы, ее бы и не подняли. И здесь уже такой, знаете, организовывается пласт доверия определенный. И даже если ты не освещал своих взглядов до этого, коллективу, с которым ты работаешь, ты постепенно, дозами, Объясняешь им, как, как вообще обстоят дела, что действительно государство у нас не для людей, а люди для государства. И только напрямую работая с людьми, и тем более, если ты можешь им что-то предложить, тогда они будут тебя слушать. А если просто объяснять объяснять, объяснять, объяснять. Ты не можешь ничего предложить. Люди будут махнуть на тебя рукой и также будут атомизированы, дистанцироваться друг от друга, от тебя. Вот почему профсоюзная деятельность это неотъемлемая часть политической борьбы именно что коммунистов. Хорошо. Я, по крайней мере, с своей точки зрения спорить с этим не буду. По-любому. Человек, который собирается бороться, так или иначе все равно придет именно. Правда, здесь вопрос, а за что бороться? Если только за повышение зарплаты. Извини, но этого человека достаточно просто купить. Им просто, так сказать, бросят, добавят по оплате, по окладу там или по каким-либо процентам. Вот Добавят и все. И он, так сказать, отойдет от этих вопросов. Вот. А вот когда человек идеологически настроен на борьбу, ну, такого, честно говоря, купить сложно. Его можно попытаться запугать, его можно устранить, скажем, другими методами. Все это возможно. Но не более того. Я хочу сказать, что у нас сейчас действительно в обществе декларируется индивидуализм, максимально делается работа на то, чтобы общество было атомизировано, и суть профсоюзной деятельности не в том, чтобы выбить, точнее, не только в том, чтобы выбить те или иные бонусы для тех, кто этой профсоюзной деятельностью занимается, а в том, чтобы людей спло сплотить, потому что ну, поодиночке люди так и будут перебираться, перебираться. И это будет замкнутый круг. Так. Вот смотри. Как ни крути, стоит профсоюзу встать на политические рельсы, этого профсоюза не будет. Или поступит по-другому, просто-напросто председателя профсоюза не будет. Да, но профсоюзу не обязательно вставать на политическую рельсу. Да. Он, он может быть параллельным ответвлением политической организации. Нет, параллельным он не будет. Он в любом случае должен подталкивать людей, если он, как говорится, свой профсоюз, не желтый. Вот, он все равно должен подталкивать к людей. Именно к политической точке зрения, а это будет э, вне законодательства. Так нельзя. По законодательству, что это невозможно. Понимаешь, о чем речь? Да. Вот здесь как раз и то. Вот самый... Смотрите, вот ситуацию. Профсоюз заявляет определенные требования со стороны государства и со стороны владельцев предприятия. Вместе идет работа, чтобы этот профсоюз закрыть. Люди, которые объединены этим профсоюзом, закроют профсоюз. Они понимают, что произошло. Они абсолютно точно будут уверены в том, что, на какой они позиции по отношению к государству относятся, и наоборот. Одним профсоюзом все не ограничивается. Это бесконечный, бесконечный, бесконечный поток. Коля. Люди в этой ситуации будут думать об одном: о своем кошельке, о своей семье, о своей квартире, за все за это надо платить. И здесь вопрос на первом месте о кошельке. А если человека, так сказать, уволят, про что он будет думать? Вот смотри. Скажем так, вот я пытался устраиваться. Зимой на работу, так. Я пришел в организацию, так сказать, оформил все, так сказать, первичные заявки, анкеты. Вот. Причем, так сказать, сделал. Ну, материально интерес я в любом случае показал. Вот, что я интересен. Но звонка не было. Хорошо, по весне была другая организация, причем в эту организацию меня уже, как говорится, позвали с поддержкой. Там, э, так сказать, на более высокой ступеньке стоял человек, который находился, человек, который был моим коллегой. То есть тоже с предприятия. Вот. Он, так сказать, в эту организацию меня потянул, потому что двоих уже за период э, зима и начала весны, вот, уже двоих, как говорится, пытались взять, но не тянут. Значит, поговорили со мной, сказали о том, что позвони в конце апреля. Ну, позвонил, получил словесно фигуру из трех пальцев. Но ну, а одновременно с этим я там, там достаточно хорошая зарплата была по нашим местным меркам. Вот, то есть, в принципе, опять же, финансово я был более предпочтительно интересен, чем кто-то другой, ну кроме всего прочего и опыт у меня имеется. Так вот, ситуация такова, что если ты активный человек или еще там что-то как-то, или, так сказать, <соспит> разошел с предыдущим руководством, так вот, в спину тебе будут обязательно бросать всякую грязь. Мне это как раз и сделали. И когда я в мае месяце пошел в другую организацию, где требовался не таскать человек там, с чистой анкетой или еще там что-то, а чтобы человек разбирался в теме, вот, поговорили, в принципе, я сразу понял о том, что просто при мне сразу было сказано, что куда меня таскать направят. Хорошо про себя думаю. Нет вопросов. Буду разбираться, справлюсь с этой работой. Вот. Но дело в том, что когда, так сказать, мне задали вопрос, какая у меня была там, скажем так, группа, вот, то мне пришлось пойти в, на предыдущее предприятие и поинтересоваться в отделе, вот, какая у меня была группа. В ответ я услышал, так сказать, от дамы, которая представителями этого отдела была о том что такая фраза была в самом начале это про вас что ли звонили я говорю я не знаю о ком звонили и про, про что звонили что именно звонили я говорю понять с ними вот и дальше прозвучала тоже еще одна интересная фраза о том что мы вам мешать не будем идите поработайте мы вам мешать то есть значит перед этим у меня было такое подозрение. Вот, перед этим, при созвании с этим предприятием, мне давали нелестную характеристику. там Какую, чего, как бы это. Мне все равно, по большому счету. Вот. Но если вот так вот вопрос разворачивается, получается, что нужно, чтобы человек был и политически грамотный, и профессионал. И здесь профсоюз выпадает, потому что профсоюз в любом случае будет ориентироваться только на ну, юридически направленную работу, Зарплата, штрафы, внутренние таскать трения экономического характера, но не политического. И дальше вот такая картина. Попытка свести к профсоюзам все – это неправильный подход. Отход должен быть один от политических интересов. У буржуазии свои политические интересы, у пролетариата свои. Буржуазия не будет защищать политические интересы пролетариата. Она может это декларировать, она может про это говорить красиво, сочно, но защищать не будет. Вот в этом, те, кто сейчас этого так сказать, не понимает, не видят. Придет момент, когда они это и увидят, и будут понимать. Вот где-то так. Надеюсь, понятно, Николай. Да. Опять же, все же не сводится просто к профсоюзной деятельности. Вот вы столкнулись с тем, что, я, я насколько понял, что у вас там за волевые проявления стурнули с одного из предприятий, вы пошли на другое, вам дали понять, что вы теперь в условном черном списке. Да? И что мы имеем? Что вы на основании житейского опыта уже практически профессиональный революционер. Вот ты махнул. <свят> так, ладно. Значит, ситуация в том, что просто политическая грамотность должна быть. И у тех людей, которые хотят бороться, которые вот доходят до понимания вот этих вот вопросов самостоятельно или, так сказать, коллективно, это не важно. Эти люди должны уметь правильно просто все объяснять чтобы было простым языком все понятно. Ну а скажем турнуть, да меня выдавливали, меня выдавливали с предприятия любым макаром, потому что я не подчинился, так сказать, требованию руководства. Мои должностные обязанности, то что мне мне пытались повесить еще на шею, в мои должностные обязанности это не входило. Тем более, что тут противоречие было. Одной рукой, получается, я должен был брать и закрывать глаза на то, что там дофига, что, в общем, отработало все свое. Там замена должна быть. Стопроцентные фактически замена. Этого ничего не собираюсь сделать. Вот. И другой рукой я должен был это, так сказать, глазами я видеть, и другой рукой, опять же, своими же глазами, получается, я должен был подтверждать. О том, что замен не требуется. Вот что это такое было. Поэтому, когда руководство стало понятно, что я не иду и не подчиняюсь ихним требованиям, вот, в этом случае на меня, так сказать, публично спустили трехэтажный мат. Вот, я там где-то полминуты это дело послушал, понял о том, что это будет, так сказать, до опупения идти. Вот, я ничего не говорил, просто развернулся и ушел, так сказать, на глазах у окружающих людей. Фактически, да, я послал в отместку, я послал молча, не говоря ни слова, я фактически послал, так сказать, руководителя далеко и надолго, потому что это было прецедент, это была политическая борьба. Вот такая ситуация. Ну, а каких, так сказать, э, так сказать какой дерьмо на меня постарались повесить, ну, там свои обстоятельства были. Кроме всего прочего, так или иначе, ситуация разворачивалась не только, касалась не только меня одного. Как бы под меня что ни копали, копать они ничего не смогли. Вот так. Ну ладно. Смысл получается один. Создание политической организации возможно после появления движения. Движение, понятное дело, на сегодняшний день в основе своей будет держать экономические интересы. И так шаг за шагом идти. Вот. Но мы в принципе, да. Я согласен, Николай, что мы тему уже обговорили. Я тоже думаю, что уже... Вопрос исчерпан. Ну, в принципе, да. Так, Нип, у тебя есть что сказать? Я правильно произнес? Это хан, наверное. Или Хан. Тишина. Так, ну ладно тогда, в принципе, как бы все. Потом... А, слушай, пишут о том, что там прерывисто шел звук. Параллельно, короче, мы в любом случае звук записывали. Вот что можно будет. Или дополнительно, так сказать, наложить звук на по новой перезаписать. Или еще что-то. Потом посмотришь. Ну, все тогда, уважаемые зрители, слушатели, информагентство «Ледокол». Мы попытаемся эту тему еще, так сказать, развить. Будут материалы, мы их озвучим. Но пока на сегодняшний день все. До свидания. Всем хорошего вечера.